Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для козерогов на сентябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Ну а сейчас я выберу 10 карт для вас. Как обычно, мы начнем с Кельтского креста.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 Под колодой, под колодой у нас карта тройка посохов. Ну что ж, карта тройка посохов это может быть новая работа. Кто-то начал, вышел на новую работу, еще может быть не совсем уверенно себя там чувствуете. Это иногда карта, которая говорит о испытательном сроке каком-то. Может быть, вам еще надо чему-то подучиться, вы, может быть, учитесь от людей, которые уже давно там перенимаете опыт какой-то, кто уже давно там работает. Еще эта карта э, сдачи каких-то экзаменов, каких-то, может быть, проверок, или, может быть, будут комиссии какие-то, и вот карта говорит о том, что вы довольно успешно все это пройдете. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас двойка посохов. Карту перекрывает четверка мечей. Для вас, мои дорогие, карта дьявола. В вашем окружении туз туз мечей. Во главе вашего расклада рыцарь Пентаклей. В ближайшем будущем у нас паш кубков. Для вас, мои дорогие, четверка Пентаклей. В вашем окружении еще один туз, туз Пентаклей, Надежда и страхи карта повешенного и чем все завершится карта силы. Ну что ж, давайте начнем с малого креста, и у нас замечательная карта двойка посохов и четверка мечей. Двойка посохов – это карта, которая говорит, карта, в общем-то, называется карта открытых дверей, то есть, чтобы куда бы вы ни пошли, каким путем, что бы вы ни решили в данной ситуации, у каждого своя ситуация делать, все будет успешно. То есть все для вас открыто, все пути открыты, что бы вы ни выбрали. Кому-то, может быть, предстоит какой-то выбор, но как бы не пугайтесь, карта очень такая позитивная. И она и говорит о том, что посохи, это карта двойка посохов, они фактически одинаковые, которые вот символизируют открытую дверь. И куда бы вы ни пошли, что бы вы ни выбрали, оно, в общем-то, все равно, все равно будет у вас успех какой-то. Карту перекрывает карта четверка мечей, которая говорит о том, что вам э, надо заняться собой. Эта карта именно вот называется э, «Заботьтесь о себе». То есть она вот лежит даже в ванне, видите, усыпанная какими-то э, лепестками роз. Вот так и вам надо, кому-то из вас, отдохнуть, передохнуть, заняться собой – Кому-то, может быть, надо выехать, подышать свежим воздухом в выходные. Кто-то занимается медитацией, кто-то йогой. У каждого свое. Кто-то общается с друзьями, кто-то просто лежит на диване смотрит телевизор. Что это? Но как бы побалуйте себя любимого или любимую и займитесь собой. Ну вот еще эта карта четверка, младший аркан. Иногда говорит именно о 4, 4 дня, 4 недели, 4 месяца. То есть если вы, может быть, вот это вот открытая дверь она может быть для вас вот именно на этот период, 4 дня, 4 недели, 4 месяца, либо вы, может быть, ждете чего-то, то вот эта вот карта как бы ответ на ваше, на ваше ожидание. В основе вашего креста ваша карта, карта дьявола, старший аркан представляет знак Зодиака, и как бы очень символизично. Символизично это карта, то, что она в основе. То есть вы, естественно, в основе всего того, что происходит вокруг вас и с вами именно. Карта дьявола – это еще карта всего того, что мы делаем э, сверхмеры. То есть э, если мы... Э, выходим и просто хорошо проводим время, выпиваем с друзьями, то это карта алкоголика, алкоголизма, это карта наркотической зависимости, игровой зависимости. У кого-то это... Зависимость к шоколаду, к сладкому, переедание, может быть, жадность проходит по этой карте, скупость, или даже наоборот, есть люди, у которых не держатся, но это не к козерогам, конечно, относится. Есть люди, у которых не могут, а да, козероги, конечно, очень практичный знак, если вы, как бы, большинство планет у вас в козероге, то вы очень практичны должны быть. Что еще может быть по этой карте? Сексуальная зависимость или, вот знаете, бывает так, что отношения чисто построены на сексуальности. И все то, что вот нездоровые... Личностные отношения вот по этой карте, то есть знаем, что человек для нас плох, вот именно, может быть, проблемы с алкоголизмом, с да, наркотиками или еще с чем-то, а мы все равно там, мы все равно никуда, куда-то никак эти цепи не можем разорвать вот по этой карте. В ближайшем будущем у нас туз мечей. Туз мечей – хорошая карта, карта... Вообще тузы всегда хорошие карта они сюрприз какой-то, неожиданность какая-то в вашем случае. Может быть, какая-то неожиданная идея может прийти в вашу голову, неожиданный план какой-то, мысли какие-то. Вообще туз мечи, мечи – это... Ясность, четкость это, – это все, что касается нашей интеллектуальной деятельности. И вот вам говорит о том, что я все четко вижу, то есть я все понимаю, нет ничего скрытого от меня, нет никаких тайн, нет никаких секретов, непонятностей никаких. Я, для меня все ясно. Еще эта карта может… И не зря, видите, здесь нарисована карта совы вот этой вот мудрости. И говорит о том еще, что можно эта карта как бы начать с чистого листа. То есть закрылась, может быть, закончилась какая-то глава вашей жизни, и вот теперь я начинаю с чистого листа. Нет ничего, что э, приносило бы какую-то серость, темность, э, запудривало бы мне мозги какие-то. Вот так. Все ясно и четко по этой карте. Во главе вашего расклада рыцарь. Пентакли. Рыцарь пентаклей это, может быть, молодой человек или молодая дама, не достигшая возраста 40 лет. Это земная стихия, так же, как и вы, кто для кого-то из вас это, может быть, и вы. Это девы, тельцы, козероги. А кто-то, может быть, думает вот о деве, тельце, козероге или думает о деньгах, что-то, опять-таки, очень символизично для козерогов. Хотя все мы можем этим заниматься периодически. Что такое «Рыцарь Пентакли? «Рыцарь» – это движение. Для вас это, может быть, какие-то доходы, движение вот финансов, финансовые какие-то поступления. А так как земная стихия – это люди вот такие надежные, люди с аналитическим умом, это ответственные, хорошо умеют обращаться с деньгами, знают, как их заработать то тут вот доходы могут быть какие-то стабильные. Они может быть не какие-то огромные доходы, но стабильные. То есть вот это вот... Рыцарь Пентакли сказали вам, что вы получите зарплату там первого числа каждого месяца, так и будете по ее получать вот эту вот надежность и стабильность. Ну, а для кого-то это, может быть, человек, о котором вы думаете, или который вот во главе вашего расклада, то есть главный для вас молодой человек или молодая дама, опять-таки земная стихия, или человек, работающий, может быть, в финансах, в банке, может быть, бухгалтер или еще что-то. То тоже, люди, знаете, не рассчитывайте, что отношения с этим человеком будут развиваться очень как бы бурно. Тут будет больше, знаете, каждый шаг свой будет просчитан. То есть, но люди надежные, то есть, да, тут сегодня встречайтесь, так и будете, может быть, еще год встречаться, то есть дальше быстро это не будет развиваться, но зато вот стабильно, надежно все идет туда, куда надо эти отношения. Ну, а если про финансы мы говорим, то тоже тут стабильность какая-то. Замечательная карта Паш Кубков. В ближайшем будущем какая-то очень приятная новость. У нее прямо аж горит сердце. Для кого-то это именно может быть признание в любви, может быть вас на свидание позовут, может быть вам на самом деле начало каких-то новых отношений. Это пока очень на ранней стадии какое то именно свидание первые это выражение своих чувств каких-то человек может высказывать вам свою симпатию или вы будете выказывать симпатию этому человеку ну а для тех кто кого любовь это не ваша тема Тут, может быть, какую-то работу могут предложить, что-то приятное вы можете услышать, какую-то очень приятную новость, которая вот зажгет ваше сердце, зажгет какой-то позитивный свет в вашей душе, в вашем сердце. Очень такая добрая, хорошая карта. Пажи, еще и дети, для кого-то, вот кто-то, может быть, и в ближайшем будущем у вас появится ребенок. Ребенок может быть элемента воды, рыбы, раки, скорпионы. Итак, для вас, мои дорогие, опять финансы. Ну что ж, четверка пентаклей, и вот она, карта жадиная, так и называется, карта человека, который не любит тратить деньги. Выпало вам ваше эго, то есть, может быть, надо отпустить, если вот эти две карты относятся к вам, не очень любите тратить деньги, не очень любите любите их больше откладывать, то, может быть, надо немного отпустить Карта еще говорит о том, что кто-то из вас может быть именно с целью, не просто из-за черты характера складывает деньги под подушку в матрас, либо... но именно с целью, с какой-то купить машину, купить квартиру. А для тех, кто именно хочет что-то приобрести, такое крупная карта именно и говорит: но отложи деньги. То есть постарайся сохранить какую-то сумму, и тогда как бы твоя мечта или твое желание может исполниться. Тем более в вашем окружении такая замечательная карта, еще один туз. В данном случае туз ваш, туз материальный, туз финансовый, туз пентаклей. То есть неожиданно придет какая-то крупная сумма. Кому-то, кто-то, может быть, особенно если вы хотите что-то там приобрести, вы можете получить кредит займ может быть какой-то часто пишут что какая радость от займа это долг да но я не знаю как в каждых странах по-разному например в англии получить кредит тоже очень тяжело потому что надо предоставить очень много каких-то финансовых документов доказать свою платежеспособность и я уверена что то же самое касается и других других стран надо всегда доказать свою платежеспособность поэтому это тоже довольно такая щепотливая щекотливая <смех> Приходится собирать всякие бумажки, доказывать, показывать. Это и радость, конечно, в конце, когда вам дали. Но давайте более так позитивно. Это может быть наследство, получение наследства от кого-то. Так как это в вашем окружении, может быть, от родителей получите какие-то деньги, причем крупную сумму. Помощь может быть от родителей ранее наследство или, например, выплаты какие-то, если вы бьетесь, например, за страховку, которую вы уже думали, никогда не получите. И вот она вдруг неожиданно появилась, эта сумма у вас на счету. Что еще может быть просто крупный подарок от кого-то вы получите в виде денег или какого-то подарка такого значительного? Выигрыш в лотерею может быть. Замечательная карта. Надежды, страхи. Скорее всего, страхи. Карта повешенного. Это карта когда это карта неизвестности, когда какая-то возникает в нашей жизни пауза, и мы не понимаем вообще, что происходит вокруг нас. Но никто из нас не любит неизвестности, никто из нас не любит быть вот так подвешенными. Поэтому я понимаю, почему вы как бы негативно относитесь к такому состоянию. Зато замечательная карта, ваша последняя карта, завершающая карта силы. Старший Аркан представляет знак Зодиака Львов, естественно. Ну и э, такая, знаете, карта, во-первых... Что бы вам не послала судьба в сентябре, мои дорогие козероги, вы справитесь с любыми трудностями или проблемами, сила у вас на это есть. Может быть, просто будете очень заняты, и вам придется жонглировать и работой, и детьми, и делами каким-то, домом и всем остальным. Опять-таки, карта говорит, совсем всем справитесь. Очень хороша эта карта для тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем. Опять-таки, карта силы, то есть у вас силы будут для того, чтобы преодолеть какие-то физические недуги, какую-то болезнь, может быть, недомогание. Но карта еще и карта дипломатии, потому что, посмотрите, как она вот на этой карте просто сидит на этом льве, еще надо упомянуть знак бесконечности, фактически всегда присутствует на этой карте старший аркан, аркан э, силы, говорит о том, что нет предела вашим, вашей силе нет предела вашим возможностям. Ну и тут э, я начала говорить про дипломатию, э, дело в том, что вот она укротила этого дикого зверя, как, как она так смогла-то э, Силой не получается, карта Силы. Силой не получается хрупкой женщине укротить дикого зверя. А как? Значит, нашла подход. Вот это главная тема вот этой карты – найти подход дипломатический или стратегия, или тактика. Но не, под, не подумайте, что вам нужна именно физическая сила или какая-то сила вашего э, голоса тем, чтобы орать, выкрикивать, добиваться чего-то. Нет, вам нужно на, найти подход к любой ситуации, и тогда вы вот этот вот э, как бы укротитель дикого зверя. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас про любовь.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 И карта пятерка посохов. Ну что ж, для тех, кто в паре, я озвучу так, как есть. Четверка мечей, мы говорили, карта займись собой. Но карта 4 это еще тоже, помните, я говорила про четыре дня, 4 недели, 4 месяца. Какой-то срок у вас, может быть, у вас временный какой-то конфликт, который будет длиться, потому что пятерка посохов, это конфликт, это когда люди не слушают друг друга, не слышат друг друга. Поэтому, может быть, у вас какой-то конфликт, и вот карта говорит о том, что, ну, в первую очередь, можно воспользоваться этим моментом и уехать куда-то, отдохнуть, то есть переждать, пере... вот эту бурю всю, может быть, где-то там, я не знаю, на даче или какая-то природа, куда-то вот заняться собой. И в то же время, я думаю, что если это конфликт, то вот он и будет длиться. Надеюсь, не 4 месяца, 4 дня может быть. И я думаю, потом можно будет вот это вот начать заново. Карта шута, то есть начать с нуля. То есть, вы, может быть, померитесь и решите, что давай как бы оставим все свои недопонимания, все конфликты. В прошлом. И давай вот начнем с нуля. Начнем заново. И начнем как бы вот это вот путешествие шута. Что это такое путешествие шута в колоде таро? Это прохождение всех этапов жизни нашей. Бывают и проблемы, бывает и хорошо, бывает и какие-то... Надо что-то решать, надо что-то делать совместно. Вот это вот и делает шут. Вот это и есть как бы совместное проживание двух, двух людей. Ну, давайте, а теперь посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Ага, «Десятка мечей», опять, а, «Карта повешенного». Для тех, кто одиноко в поиске, я думаю, что вы одиноки, потому что, видимо, была какая-то душевная травма, кто-то нанес вам вот такой вот удар. Причем, знаете, вот эта вот карта повешенного, мы говорили про нее, но в отношениях эта карта говорит о том, что было все хорошо, и вдруг это вот называется... Э вот у нас есть такая, вот такой термин, это вот в современной молодежи они как бы такие вещи делают. Люди встречаются, все нормально, и вдруг ни с того ни с человек пропадает, перестает. Это вот манипуляция называется, потому что это нездоровые пси психические люди такие вещи делают. Нормальные люди объясняются, нормальные люди говорят. А вот этот, человек, у которого проблемы с психикой, он пропадает и невозможно до него не дозвониться, не ни добиться никакого объяснения, что происходит, почему человек в недоумении. Вот это вот, вот это вот карта, начинает человек как бы думать о том, что вся вина во мне, наверное, что-то не так сказала или сказала, сделала или сделала, почему человек пропал, вот это вот, и вот это вот, я думаю. Проблема была вот в этом. Поэтому вы одиноки и, может быть, в поиске. Но мне очень нравится карта шестерка мечей. Я думаю, что вот это вот все вы оставите на этом берегу. Карта шестерка мечей – это лодочка, которая на лодочке мы переплываем реку жизни. То есть на этом берегу мы оставляем вот это все. Вот эти все проблемы. А смотрит она и двигается к берегу счастья. То есть туда, где мы найдем свое счастье там где мы начнем строить осмотрим мы на любовь так что найдете вы свою любовь вот на этом берегу иногда процесс это такой символический это все это может быть просто забыть закрыть глаза и перестать как бы думать об этом закрыть эту главу жизни И ждать, вот как бы начинать жить, продолжать жить, выходить в свет, встречаться, окружить себя хорошими друзьями, хорошо проводить время. И там вот как раз-таки вот на этом берегу счастья, где вы окружены позитивными людьми, вы можете и встретить, и начать строить вот свое, свое будущее. Ну, давайте посмотрим про финансы для козерогов. мечей, паш мечей и королева Пентакли. Ну, королева Пентакли хорошо, потому что это женщина именно вот с, с денежкой для кого-то. Но а, а, тут у вас, вы знаете, паш мечей, в первую очередь, какая-то деловая переписка, может быть, какие-то уведомления. Король мечей может быть даже а, человек какой-то, может быть, ваш начальник, может быть, это как бы... Человек, который платит вам, иногда эта карта говорит решение суда, может быть, или адвокат это ваш, может быть, и вы можете получить вот это вот уведомление. Пашмече это либо деловая переписка, либо какая-то юридическая, что-то такое, знаете, без эмоций, все чисто по делу, дел, деловое. И вы знаете, у меня такое чувство, вот я вам скажу то, что я чувствую, а вы уже сами как бы применяете это к своей ситуации. Это может быть, вы получаете либо имейл, либо письмо, либо уведомление какое-то от своего начальника или от, вот, от судьи или адвоката, и которые... а потом вам какой-то вот бухгалтер или что-то выплачивает. Тут-тут решение, а вот тут вот они вот вам выплата каких-то денег, может быть. У каждого по-своему это может проигрываться. Может быть, какие-то долги вы выбивали и вот получили, может быть, через суд даже, и вот вам, пожалуйста. И вот вы пошли, как бы получили эти выплаты. То есть для того, чтобы получить деньги-то, вам не в руки дадут, а куда-то отправят, и вы должны получить на это какой-то какой документ. Ну вот так вот я это вижу. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.